друзья с вами надежда соколова сегодня утренняя зарядка 7 упражнений для легкого пробуждения Итак, вы проснулись покачали головой из стороны в сторону Мы будем запускать наши обменные процессы и сразу запускаем кровообращение руки уводим за голову разминаем плечевые суставы как будто подтягиваемся так приятно приятно потянитесь всем телом за руками еще один раз также и и включаем в работу наши тазобедренные суставы, подтягиваем колено к животу, живот втягиваем в себя, сразу включаем в работу мышцы пресса и в то же время тянем поясницу. Поменяем ногу, другая нога, подтянули колено к животу, подтянули пупок к позвоночнику, почувствовали, как у нас побежала кровь по нашим тазобедренным суставам. Теперь ставим стопы параллельно. И включаем в работу поясницу упражнение «Плечевой мост». Мягко, медленно поднимаем таз вверх, прокатываем поясницу по полу и возвращаемся. Движение спокойное, медленное. И старайтесь напрягать мышцы пресса, подбирать живот. Чувствуем, что живот провалился вовнутрь. Мы не торопимся, получаем удовольствие от движения и просыпаемся. Просыпаемся. Утренняя зарядка – это прежде всего заряд бодрости. Это возможность запустить обменные процессы нашего организма. Сразу запустить кровообращение с утра. Еще разочек. Сверх. вверх. И медленно позвонок за позвонком вниз. Теперь мы выпрямляем правая рука, левая нога параллельно. Полу, возвращаемся и меняем другая рука другая нога здесь будьте внимательны у вас сильный центр Вы поясницу к полу не прижимаете вы удерживаете поясницу пресса и снова растягиваете себе в то же время включаете мышцы центра вытягиваем мышцы вдоль позвоночника продолжаем работать с нашими суставами прорабатываем их Последний раз дальше. Теперь мы подтянем колени к животу, голову к коленям и активнее поработаем с мышцами пресса. На выдохе вверх, на выдохе вниз, все время контролируем мышцы пресса, убираем наш живот. Не торопимся. Помним, что плечи поднимают гор И снова вытягиваемся всем телом. Растянули себя. Можно потянуть носочки на себя. И разворачиваемся на живот. Переходим в колено-кистевой упор. Тянем нашу спину. Кошка. Живот в себя. купок к позвоночнику. Округляем поясницу. Копчиком тянемся к коленям. Еще раз так же. И теперь плавание от колен. Правая рука, левая нога. Возвращаемся и меняем. Другая рука, другая нога. Контролируем мышцы центра. Переход как можно мягче. И вы чувствуете, как ваше тело, как ваш организм просыпается, пробуждается. Такая мягкая, спокойная зарядка. Сосредоточьтесь на плавности движений, не торопитесь, последний раз также, и теперь мы с вами включим активнее в работу наше тело на ягодицы и отсюда переходим в планку. Планка у нас сегодня простая, от предплечья. Проверяйте, чтобы ваша спина была параллельно полу параллельно потолку. Держим это положение, сильный центр, подкручиваем таз, не допускаем напряжение в пояснице. И еще обращайте внимание, что у вас между лопаток не должно быть складочки. И перепускаем таз вниз, сводим лопатки, раскрываем грудную клетку. Опираемся на ладони, поднимаемся выше и чувствуем, как наше тело проснулось. Я всем желаю хорошего дня и до встречи, друзья! Если это видео было вам полезно, поделитесь им, пожалуйста, с вашими друзьями, ставьте ваши лайки, подписывайтесь на мой канал, будьте в курсе последних новостей. И очень скоро вас ожидает новая программа «Зарядка для похудения 40+.» Подробности на моем сайте, ссылка под этим видео. До встречи, друзья!